بُنِعَ وَعَزَفَ زَدَ إِمَامُ رَبَّنِي نَالَ أَلْتَمْشَ دُرْتَنْشَنْ خَاتَنَ Лязет алу а Тема о наслаждении и о боли тела и души Называется письмо Письмо имам, имам Рабани, которое он написал Фариду Шейху Фариду То есть раскрываются две темы Это тело и душа Знай, лазате что наслаждение этого мира и боль этого мира два вида. Это телесное. Боль телесная, наслаждение телесное, и рухани, и души. То есть мы в этом мире наслаждаемся и телом, и душой. У нас два элемента. И тело наслаждается, и душа наслаждается. И телу больно, и душе больно. Джисем, хамда рух. Вакулюше инфихи лил джисми. В них алая для ру. Хамда нерса у ауру нерса все, что приносит для тела наслаждение, приносит для души боль. Все, что тело наслаждается, все темы, которые можно только рассказать, в котором тело наслаждается, есть боль для души. Но в каждой боли для тела есть наслаждение для души. То есть там, где наслаждается душа, там больно нашему телу. Там, где наслаждается душа, больно телу. А там, где? Душа болит хорошо телу. Вывод. Душа и тело противоположные. Вот такое правило. Если наше тело наслаждается, значит нужно знать для душа, для духа нашего, для души, это есть боль. Но если мы будем проходить темы, которые полезны для души, это будет болью для нашего тела. Поэтому, в первую очередь, когда мы рассказываем тел, тему для души, все начинают болеть и смотрят туда, на часы. Больно телу уже сидеть, уже неохота, уже охота убежать, потому что что? Не хочется больше слушать, потому что душа говорит, что мне хорошо, а тело говорит, уже много, часы уже тикают, много. То есть телу неприятно, душе приятно. Во ви ви ви ви ви ви ви ви ви ви китап ви ви ви ви ви ви ви ви ви Урну на тыште. Урн диганбезиндул деря. Рух рух джин дороги тышты. В наше время, говорит имам Рабани, наша душа опустилась до уровня тела. Теперь и душа, и тело внизу. Почему внизу? Потому что в суре. «Смоковница» Всевышний Аллах говорит «Ваттийни Это середина аят, середина суры, где Всевышний Аллах говорит «Клянусь смоковницей, клянусь Меккой, клянусь горой Тур, клянусь инжиром» Всевышний Аллах клянется «Зачем клянется?» «Чтобы мы...» Не сомневались, что после клятвы идет информация достоверная, не вызывающая сомнений. Что говорит? Мы бросили человека «эсфэля Нижайшую из низких степеней бросили, говорит Всевышний Аллах, человека. тин что с Имам Рабани несете рухбас, тен дарьясина аскатишьте. Хватит да у землях улана урам да итальер духовность упало, хм да халак куре неше безнгян хм да тен бир шекилде. Хотя тормаш вроде яхша, маш яхша, Йорта яхши, резиптаяхши, халак конечно, акшептивита, лакин кенда балатуда, надо расширяться, машина уже, ярамы, уже зурак. То есть околосый минишик, яхши, тогул трмаш, если не не рух, тошкен, рух, узе. рух он и так произошло, что наш дух, божественный дух, связался с телом. и начала ощущать боль тела, как и дух, так и наслаждение тела и дух. то есть и дух теперь начал чувствовать наслаждение тела и дух также начал чувствовать боль тела. То есть получается, если мы до этого говорили духу больно, когда тело приятно, а тут что происходит уже в нашем мире, что теперь и Духу приятно то, что Телу приятно. Это легко доказать, если мы говорим про Дух Божественный, то вывод должен быть какой? Должен быть такой, что Дух, который хочет есть, и его пища это духовная, это у нас что? Это у нас то, что глазами и ушами слышим. Это есть духовная пища. Если мы ушами слышим, Речь, душе это приятно, но теперь так стало, что душе еще стала приятна музыка. И телу главное приятно. Что происходит? Душа начала ощущать, дух начал ощущать наслаждение тела. И если мы говорим, что в концертах поют, пляшут и вытворяют очень некрасивые вещи, что и дети сидят, уже не удивляются, как, и, как одеваются певцы, в каких э, ботинках выходят женщины. Теперь и душа говорит, что надо в концерт сходить, дорогой, давно мы в концерте не были. То есть это говорит не тело говорит, потому что тело может сказать только что, надо бы поесть, надо бы попить, надо бы одежду одеть. Вот это нужно для тела, для души не нужен концерт, а для тела не нужен концерт, для души нужен концерт, но... Для души должен быть, нужен быть вагаз, а теперь душа просит концерт. Что происходит? Душа стала как тело. То есть превращается уже в мирское. И вот поэтому говорит «Мы бросили человека в нижайшую степень». И вот болезнь Духа, как раз таки вот имам Рабани говорит, что теперь сам уже Дух говорит, Дух, Божественный Дух. Теперь дух чувствует, думает, что боль тела уже не боль, а наслаждение, а наслаждение, уже не наслаждение, а боль. То есть получается все перевернулось перевернулась. У Пример этого ⁇ это желтая лихорадка. Пример, пример данного вот объяснения. То есть, когда человек болеет, если человеку дашь халву вкусную, сладкую или ширбет, он его попробует и скажет, что какой-то невкусный. Скажет, ты что, это самый дорогой шербет, самый дорогой хальва я тебя принес? Он скажет, что-то невкусно. Что произошло? Он больной, поэтому... А мы говорим о болезни кого? Духа. Первый вопрос. Раз есть такая болезнь, как лечиться? И хочется напомнить, что сегодня... Со времен пророка оставшийся у нас совет пророка жизнь уходит а именно какая тема эта тема называется самая простая чистота то есть тахарат если мы сейчас берем тахарат только для намаза то здесь вот хочется напомнить важную часть Говорится информация, где Всевышний Аллах сообщает Кто нарушит свое оновенье, то есть обнов... а, взял тахарат и нарушил Аллах говорит, кто нарушит свое оновенье и не обновит его, тот проявит грубость, черствость Тахарат взял, испортил и дальше живет до следующего намаза Тахарат не обновляет Аллах про него что говорит? Он проявит грубость по отношению ко мне. И тот, кто нарушит омовение, обновит его. Есть такие хорошие люди, которые всегда ходят в тахарате. Тахарат испортил, он сразу обновляет. Но Аллах что говорит? Он обновляет тахарат, но не прочитает намаз. Тот тоже проявит грубость. Тахарат взял, обновил, намаз не прочитал. О каком намазе идет речь? О любом. Например, из сподвижников Умар, Бакр Садык, они всегда после намаза читали шукруль-вуду, называется намаз. Шикар намаза. Тахарат алганнанцам, он блэгганазичхар бызмасан ишин, иссрав намазу Куаннар и киракягат. И вот Всевышний что говорит, кто взял тахарат, испортил, но не обновил. Он грубость проявил, взял тахарат, испортил, обновил, но намаз не прочитал, все равно он проявил грубость. А тот, кто нарушил омовение, обновил омовение и совершил два роковатого намаза, но два не сделал. И он, говорит, проявил грубость. То есть, действительно, пошел к намазу куда? Шикар намазан хамжигар дэ. Ишкя вашка кой бара. Насадья Аллах грубость проявил ды. И тот, кто нарушит омовение, обновит его, совершит два ракарата молитвы и попросит дуа. Теперь, теперь завершающее предложение. Он все сделал. Он в Тахарате ходил целый день, испортил, обновил, намаз прочитал и дуа сделал на своем языке, попросил у Всевышнего, у Всевышнего Творца, что угодно. И Аллах что говорит? Вот если я не отвечу Ему, если я долго а не приму, вот тогда я совершу грубость по отношению к Нему. А я не являюсь грубым Господом, говорит Всевышний Творец. Шутся вактань, без херва код, шаша туфрактан барлхакильян бенделер, Ничей, не знаю, зир, не обязательно, но рисунка, когда, и некеда, шова, и шова, и шова, и тебе, и тебе, и цек, и вокна, фарсат, илле, ихла, илле, илле, илле, илле, это не есть дгалары. Битный юганда, кулный юганда, аузный юганда, там юганда, башня юганда, как не он не А если дгалары, то есть хотя бы минимум. Когда человек берет омывение, он должен хотя бы, когда моет руки, должен сказать, «О Всевышний, с грехи, грехов, с моих рук, которые я с ними совершал». На своем языке. Моет рот, говорит, «О Всевышний, с мой спрячей, который совершал мой язык». Моет лицо, говорит, О Всевышний, сделай так, чтобы мое лицо было белым, когда в сотни все лица будут черными. Моет голову, протирает масов, говорит, О Всевышний, сделай так, чтобы у меня было полезное знание, чтобы в головах было, в голове было чистые мысли, помысли. Моет ноги, говорит, О Всевышний, сделай так, чтобы мои ноги были устойчивыми на Твоем пути. Вот если человек так сделает, у него в намазе не будет мыслей об этом мире. Но если во время Тахарада будет думать о мирских делах, в Намазе он будет тем более о мирских делах. Почему? Потому что Тахарат это ключ к намазу, а ключ уже неправильный. Потому что он уже думал об этом мире. Поэтому изначально должен быть ключ правильный, чтобы намаз был, соответственно, правильный.